Спасибо. Спасибо. Burrito burrito. как интересно Вот, спасибо. Вот, спасибо. Вот, спасибо. Вот, спасибо. Вот, спасибо. Вот, спасибо. Гетер so, вот гетер не знаю, <laughs> а вот джиттер, да. Или джеттер так-то. Ну так они ничмо говорит. Если я пройду, то мне по душем. Ну ты это да, если сейчас ставишь даже. Да. Где это Глава вещего. Спаси то, оси то. I'm Да ты обладаю да поешь, обладаю да -мо. я. Бывает. My favorite. Бля. Ее я прошел. О, ты это выложишь, да? Да. Бля. Можете передать привет кому-нибудь? Кому? Что? Можете, говорю, передать привет кому-нибудь? А Передалеion Передалеion ты привет? ты точно записываешь? Да. Вот такой крутой, то есть, тимер зугонит, и ты Правда, сейчас его нету. Передаю всем привет. Все-таки. Да, это только, знаешь, можно, я передам привет. Реально. 91 попытка Виндионский Пол тызи демон. Все. Все, пока всем. С вами был Титан Ченнел.